У меня, в принципе, подход такой, что если то, что я делаю, мне нравится, есть большая вероятность того, что это будет успешным. Если не нравится, то лучше туда не лезть. В этом смысле, если работа там, настолько не нравится, что я не могу и с удовольствием позаниматься, например, выходные, то а, так, такой звоночек для того, чтобы не, вообще, вообще не заниматься этим проектом или этим бизнесом. В бизнесе... Я всегда считал и считаю, что главным является упорство. И я считаю, что в бизнесе нет какого-то такого прямого пути к цели. Ты все время, цель, она как такая путеводная звезда, и ты все равно идешь к ней какими-то зигзагами очень странными. И вот мне кажется, всегда очень важно просто сохранять какое-то упорство и сохранять силы независимо от того, там падаешь, ну, как условно, не валяшка. Падаешь, поднимаешься, падаешь, поднимаешься. Я э, вообще не, не считаю, что есть ошибки. Вот у меня есть, э, есть какие-то выборы, которые я делаю. Э, есть какой-то путь, который возникает из этих выборов. А ошибки, они, ошибка это или нет, э, я не знаю. И никто не знает. Э, ну, то есть, э, Просто возникает какой-то выбор, пути. Э, поскольку... Поскольку вы не знаете цели, <смех> <смех> вы идете и смотрите, куда вы идете. Да, да? вы просто вы, вы просто выбираете каждый раз, э, и из этих выборов складывается ваша жизнь. И я поэтому вот у меня понятие ошибки отсутствует как таковой в голове. Я в принципе в любом разговоре или в любой встрече или в любой мысли э, вижу возможность. То есть у меня, э, то есть я в каком-то смысле оппортунист в части того, что вот я вижу возможность. И некоторые люди ее не видят. А я вот пытаюсь как-то… Люди обычно сложности видят всегда, когда… Ну да, я вижу какую-то интересную мысль, возможности, я просто дальше начинаю. А дальше возникает следующее. Возникает какое-то намерение, эту мысль или эту возможность обдумать, продумать, посмотреть, собрать какую-то еще информацию вокруг. И по практике получается так, что когда ты, когда есть там цель или намерение что-то сделать то каким-то образом приходят, не знаю, люди, деньги, ресурсы, какие-то идеи, идеи дополнительные. Люди очень часто принимают решения логические. То есть они стараются найти логику и опереться на какое-то предыдущее знание в принятии решений сегодня. А я опираюсь на чувства, я опираюсь на какую-то картинку или образ, который я вижу. И в этом смысле я часто принимаю решения, которые другие люди, они в моменте не видят. То есть я вижу образ бизнеса или объекта, или образ проекта как, как целое. По большому счету проект успешен, либо не успешен, в зависимости от тех людей которые его делают, и от настроения этих людей, то есть от уровня их мотивированности и от уровня их личных качеств. Поэтому для меня вот успешный и неуспешный проект отличаются не бизнес-идеей, а они отличаются людьми. Uh -huh. Угадал я с человеком, который был поставлен в главе проекта, или не угадал, пошел на MBA. И на самом деле я считаю для себя очень полезным этот опыт, потому что... Я стал понимать, я до этого не понимал, как работает, например, бухгалтерия, как работает маркетинг. И для меня горизонт, то есть и понимание компании как единого механизма, единого объекта, оно сложилось только после окончания MBA. То есть до этого я, мой, мой горизонт был сужен магазинами на горбушке. Mm -hmm. То есть я не понимал, как работают другие бизнесы не понимал, как все это вместе собирать. Очень часто надо опыт предыдущий отбросить, чтобы увидеть, что будет в будущем. Если... Это вы знаете, иногда... Иногда... Вот грибцы, представляете себе, они гребут, смотрят все время назад, а, а плыть им надо вперед. Вот. И очень часто люди... Ну, как бы продолжают смотреть назад, а то, что впереди... И делать выводы о том, что впереди, исходя из взгляда на то, что они делали там полгода назад, год назад, два года назад. Вот мне кажется, что я э, стараюсь всегда смотреть вперед. Там важно. Для нас всегда важно было любопытство. То есть все, что вот... Э, э, вот желание изучать мир, желание встречаться с новыми людьми, желание. Э, я, в принципе, еще стараюсь на все даже случайные какие-то звонки, встречи, реагировать и встречаться. Потому что в моей жизни очень многие события происходили абсолютно случайным образом, непостижимым. То есть они не были вот как-то логично спрогнозированы, там не было какого-то, знаете, там, сита стартапов, вот, там какой-то процесс. То есть у меня все это какими-то случайными встречами, знакомствами, звонками. И, и, и вот я считаю, что... Очень важно ничего, такие тонкие сигналы не, не пропускать. Формула успеха — это просто не бояться и делать. То есть очень много, очень многие люди, с которыми я общаюсь, они опасаются или боятся сделать первый шаг. И я считаю, что, или считают, что уже все поделено, возможностей нет, и надо идти работать обязательно в компанию, корпорацию. Но для меня это абсолютно не так. Я вижу постоянно гораздо больше возможностей, чем время, которое у меня есть на их оценку и на их реализацию. Поэтому нужно ну, просто уметь видеть эти возможности и делать их. Путь в тысячу миль начинается с первого шага, и я всегда э, стараюсь следовать этому изречению.